Шикарное место для отдыха в Сочи. Поляна 1389 на Красной Поляне. Здравствуйте, уважаемые подписчики. В этом году первый раз выбрался отдохнуть на Поляну. И сейчас покажу вам действительно шикарное место для отдыха в Сочи. Отель Поляна 1389. Потрясающие тут виды. Воздух. Наичистейший отель, просто огромный, это искусственное озеро и вот там на горизонте виднеется резиденция Дмитрия Медведева. Это как бы отдельная территория с домами в Телешале. Много спортсменов приезжает в этот отель, мы живем вот в этом домике и наслаждаемся чудесными видами. Согласитесь, очень уютно и красиво тут. А сейчас покажу вам, какая инфраструктура имеется в отеле Поляна 1389. Отель имеет 4 звезды, но, ну, само собой, всевозможные магазины. Если вы забыли купальник или сланцы, здесь это все можно приобрести хороший ресторан есть бильярд также при отеле имеется центр пластической хирургии Алексея Дикарева также имеется салон красоты и если вы захотели искупаться в бассейне попариться в банке, то вы берете здесь полотенце и проходите в раздевалку. Дальше буду снимать на мобильный телефон. Это раздевалка. Все так классно сделано. Ну, а здесь мы сейчас будем проходить различные процедуры. Здесь имеется травяная сауна солевая сауна здесь у нас туалеты душевые кабины массаж для ног здесь вы повесили свой халат и пошли Старинная сауна. сливая. Здесь прям такие глыбы соли. Чувствуется запах полезности. Имеется и финская сауна. И после всех этих процедур мы выходим, плюхаемся в джакузи, потом в бассейн. Красота! Удивительно красивое место. Я тут первый раз поплавали в бассейне. И вот. Из этот коридор заплыли помещение. Прикольно, смотрите, пуш впечатлений. Прикольно. Одним словом, пуш впечатлений. На этом мой отдых в отеле Поляна 1389 подходит к концу. Ну, смотрите, как здесь все классно. То есть, вот отель, вот подъемники. Это Газпром. Здесь же рестораны и так далее, и так далее Очень здесь классно на самом деле Не забывайте поставить лайк за мои старания Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения Также советую подписаться в инстаграм, там тоже много всего интересного Ну а у меня на сегодня все С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи До новых видео, пока!